Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатьюкс. Де friends, today is lessons number 55. Тема: актив и пассив в перфекте настоящего времени. Present perfect. Present. PERFECT что необходимо сказать о перфекте мы с вами уже прошли перфект прошедшего времени и перфект будущего если я скажу что я вчера написал письмо то это будет обычное предложение я просто вчера написал письмо как оно будет глагол писать будет в прошедшем времени I wrote the letter я написал письмо вчера yesterday все но если я хочу сказать, что вчера к какому-то моменту, например, к 11 часам, у меня было написано письмо, то это результат. Это и то, есть тот же самый перфект. Потому что сказано к какому моменту в прошедшем времени. Значит, там нужен глагол have в прошедшем времени. I have written the letter by 11. У меня написано письмо буквально 11 вчера, yesterday. Вот и все. Это значит перфект знаменитый в прошедшем времени. Глагол had и написано return, третья форма глагола. А если я хочу сказать, что у меня будет написано, это сейчас все повторим, мне. это то же самое, что не просто будет написано, простое предложение в будущем, I will, значит write the letter завтра, tomorrow will write простое обычное предложение будущего времени а если хочу сказать, что в перфекте все, надо, чтобы был глагол help, и что, have и что меня будет написано к какому-то моменту все, самое главное к какому-то моменту завтра будет написано и это будет звучать так I will have written the letter By eleven к какому-то моменту в будущем. Вот это и есть перфект в будущем времени. А мы сегодня рассмотрим перфект в настоящем времени. Что значит в настоящем времени? Перфект мы знаем эту к какому-то моменту или в прошлом, или в будущем. А в настоящем значит к данному моменту к данному моменту что-то сделано. Если мы заходим и видим что письмо написано, он, она, брат мой там или дядя писал письмо, и видим, что он вложит ручку, и он не скажет, что я, I wrote the letter, я написал письмо когда-то там, нет, это неправильно, он сейчас его написал, говорю, этому моменту мы зашли, этому моменту, будет, I have written the letter, я написал письмо, скажет дядя, дядя, он не скажет, I wrote, I have Дорогие друзья, давайте посмотрим на этот фотоснимок на нем вы видите прекрасных, красивых девушек и попробуем отработать в этом формате с активом Present Perfect и с пассивом Present Perfect Итак, у девушек что-то написано на груди, на майках они обращают на нас внимание и говорят посмотрите на нас у нас написано или мы написали вроде как прошедшее время но с другой стороны посмотрите на нас look at us look at us we have written we have written we have у нас written написано что же это за перфект present perfect? это как раз это предложение и эта речь это относится к этому моменту Look at us We have, We have written Посмотрите на нас У нас написано У нас имеется написано Вот это и есть Present Perfect Если бы было написано не к этому моменту можно было бы сказать они бы сказали в прошедшем времени как бы было написано вчера вы посмотрели на нас у нас было написано было простое предложение почему? потому что не было к какому-то моменту вчера, ну и вчера простое, прошедшее у нас было написано вчера we road. у нас было написано we road. Road это прошедшее время слово to write, писать а если посмотрите у нас это относится к этому моменту вот они говорят и нужно обязательно сказать не, не просто we road у нас написано we wrote» это когда-то а вот сейчас посмотрите на нас вот эту минуту вот это относится к этому моменту значит это present perfect у нас написано we have return причем активе мы написали на своих майках а не нам написали мы сами написали на своих майках а как же сказать в пассиве да очень просто чтобы сделать пассив с этого предложения надо чтобы не мы написали, а нам написали. А для этого нужно просто одно слово вставить сюда. Been, been. Вот сюда ее надо было вставить. И оно будет, что нам написали. Не мы сами написали на наших майках, а вот нам написали. Вот оно. Been. Look at us. Посмотрите на нас. We have been written. Нам написали. Или у нас написано. Но кто-то написал. Это пассив. Просто вставить одно слово бин. Дорогие друзья, давайте еще в этом формате поработаем. Вы видите, что здесь есть Present Perfect Active и Present Perfect Passive. Значит, вот первое предложение. У меня написано. Если только увидели, что have есть, все, это значит относится к этому моменту. Хоть время не указано, но это именно к настоящему моменту относится. I have written. У меня написано. А глагол write идет как третья форма глагола, потому что он неправильный. To write. Писать. Wrote. Писал, писала, писали. А written это уже третья, третья колонка вертикальная. Это уже значит написано. У меня написано. Как будто складывается, допустим, это следующее предложение. Я купил, я помылся, я взял. Это как будто бы прошедшее предложение, прошедшее время. Но мы сейчас говорим о present perfect. О настоящем. Я не купил вчера, позавчера, месяц назад, два года назад, десять лет назад или пять секунд назад. Это прошедшее время. Вот. А я купил именно сейчас. Вот я выхожу и хочу подчеркнуть. У меня куплено. Значит, I have bought. Я помылся. Если я выхожу с вами если мне капает, я должен сказать I have washed, вот оно I have washed, если я вышел и скажу, помылся I, wash, I washed в прошедшем джанне это не будет правильно потому что э, я не помылся давно уже там, в прошлом, я вот именно сейчас вышел, так англичан всегда I have washed глагол washed правильный, ему просто иди прибавляется потому что глагол правильный я взял глагол неправильный кажется что это прошедшее время да значит по-русски это прошедшее время я взял значит я взял бритву, я взял книгу вчера там я взял позавчера в магазине авторучку там или у друга одолжил автомобиль это айтук прошедшее время а если хочу именно я выхожу закрываю холодильник и говорю, я взял мороженое оттуда, я должен сказать I took это к настоящему моменту относится I have taken третья форма глагола, глагол неправильный третья колонка I have taken из таблицы неправильных глаголов I have taken я приготовила обед это не прошедшее время хотя можно сказать, я приготовила обед Каким образом? I cook Все, я приготовила вчера, позавчера, 10 минут назад. Это прошедшее время, это правильно. Но если вы хотите, если вы вот приготовили все, потом вздохнули, конечно, вы в это время скажете. I have cooked lunch. У меня приготовлен обед. Это результат, это совершенно время. Относится к настоящему моменту. I have cooked Вы подчеркиваете Не рассказывайте, что я приготовил обед. Если кому-то будете рассказывать Что я вчера там приготовил очень вкусный обед Всем понравился Конечно, это будет I cooked А если вы именно сейчас приготовили К этому моменту Значит, I have cooked lunch А теперь сделаем пассив Я написал I have written К, к какому-то моменту письмо Значит В настоящее время виду мы говорим о present, а здесь просто надо, что мне написали вставить одно слово been и все, это мне написали, не я, а мне been вставили и все, I have been written. мне написали письмо, меня побрили, меня помыли, это в настоящее время perfect в давайте скажем и как скажем меня побрили, I have shaved ставили просто слово been это значит меня вот что такое пассив, что не я кого-то, а меня или and I have been washed и меня помыли тоже been ставили получается у меня буквально помыто меня помыли в этом формате дорогие друзья вы видите что приготовлен вкусный обед. И э, давайте э, рассмотрим такое предложение. Мама сказала, садитесь, я приготовила для вас вкусный обед. Мама. Мама в тот момент это относится present perfect. Это к настоящему времени. Что такое перфект в настоящем времени? Это к настоящему времени. Здесь прямая речь мама э, не может сказать в тот момент, когда она приготовила обед садитесь, я приготовила I cook it sit down please, I cook it э -э, обед она так не скажет мама скажет I have cooked вот посмотрите садитесь, я приготовила для вас вкусный обед как будет по-английски sit down please I have cooked to you good dinner to you good dinner у меня приготовлен для вас вкусный обед. Айхэ, у меня кукет, приготовлен. И вот именно глагол help показывает, что это относится к настоящему времени. А кукет, это прошедшая форма глагола to cook, готовить, с добавлением окончания и день. У меня э, приготовлен для вас вкусный обед. А как сделать пассив? Из этого предложения надо ставить сюда, после глагола хэл, вот сюда поставить просто bin. И получается, что не я приготовила обед, а будет... А мне приготовили обед. Вот смотрите. Как папа может сказать. Нам приготовлен хороший обед. Нам приготовлен хороший обед. Не мы готовили, а нам приготовлен хороший обед. Вот все ставили между have и cook it, ставили, вот это слово been. У нас приготовлен вкусный обед. Или нам приготовили вкусный обед. Хороший обед. Дорогие друзья, на этом наш урок завершен. Хочу вкратце только напомнить о том, что перфект в настоящем времени, в прошедшем времени или в будущем времени. Для того, чтобы сделать его в пассиве, необходимо вставить одно единственное слово. Бин. И наше предложение превратится в пассивное. То есть не я кого-то, не мне, не не я кому-то что-то сделал, а мне кто-то что-то сделал. Вот и все. На этом мы заканчиваем. Вы были на канале Питая Горбатьёкс. Я желаю вам успеха. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте. Всего вам доброго. Солонг. So Пока.